это вот говорят и цифры и дальше мы будем качественную информацию смотреть вот такая особенность далее как, как и, если говорить про все вопросы говорить об исследовании в целом мы констатируем завышенный, высокий как, запрос на популизм как и во всей Украине действительно сейчас так как меняется повестка дня, меняется с военной, скажем так, на более э, социально-экономическую, на хозяйственную повестку дня, то политические силы такого популистского толка, они набирают обороты. Наверное, вы сами это фиксируете, э, сами э, видите многие процессы, которые происходят. Э, Каркас здесь ничем не отличается. Здесь тоже мы констатируем э, как бы запрос на популизм. И политические силы, которые исповедуют этот популизм, которые говорят то, что избиратели хотят или жители хотят слышать, они набирают очки, набирают популярность. Независимо от того, ответственно они это говорят, произносят эти лозунги, безответственно, ну популизм работает, как везде по Украине. Далее, следует сказать, что в Украине... В результате этих событий, которые произошли полтора года назад э, и вот такого э, глубокого кризиса, который произошел, э, освободилась целая такая э, ниша, которую ранее занимала партия региона. И э, Хайков как э, регионка, представитель Восточного региона, где э, вот эта политическая сила была достаточно популярна, здесь тоже эта ниша освободилась. Мы оценивали там порядка 50% эту нишу. И мы также констатируем, что эта ниша пока полностью не занята. То есть нет еще э, такого политического предложения, которое бы исчерпал эту нишу. Э, то есть нишу бывших сторонников партии регионов. Партии, которые э, дальше мы будем видеть и по рейтингам, партии политических, э, э, партии, которые где-то являются правоприемниками э, партии регионов, они, э, нельзя сказать, что они исчерпали всю эту нишу. Например, в пределах страны э, на эту нишу уже начали претендовать э, такие партии популистского толка тоже. Э, то есть э, вот такая тенденция, и в Харькове мы ее тоже наблюдаем. Далее, важный момент, один из вопросов был посвящен ожидаете ли вы от выборов каких-то изменений. И что очень характерно, там, Ксения, подскажу, 40% избирателей Харькова не ожидают. Да? Сколько у нас? Да, 41%, 41 избирателей, ну плюс СО, в принципе, не ожидают каких-то изменений от выборов. Это достаточно ну, для нас достаточно страшная цифра. Потому что э, избиратели не связывают со своим политическим будущим изменения в своей жизни. Это достаточно симптоматично и, с другой стороны, это достаточно пугающая цифра. Потому что такое большое количество избирателей э, считает, что э, не сможет повлиять на свою жизнь. <связь> Дальше. Э, э, в Харькове, в общем-то, как и в целом по Украине, пока повестку дня задают, скажем так, политические силы национально-патриотического толка. То есть, нельзя сказать, что есть, вот как в американской социологии есть такое понятие, как wave, да, то есть волна. Какая-то волна разочарования или волна стремительной поддержки какой-то политической силы. Мы этого не фиксируем, как и в целом по Украине, так и в Харькове. Нельзя сказать, что какая-то политическая сила здесь получает военнообразную поддержку. Но, тем не менее, пока вот, повестку дня задают вот, национально-патриотические силы. Далее. Мы говорили уже, что вот такая политическая военная повестка дня, как в целом по Украине, так и в Харькове, представители э, восточного, востока Украины, сменяется на хозяйственную, на социально-политическую. То есть уже э, можно констатировать, что жители, избиратели, горожане, они э, как бы больше внимания уделяют вопросам не военных побед, наверное, не каких-то э, чисто политических э, лозунгов и чисто политических достижений, а уже больше их интересуют социально-экономические вопросы. Вопросы индексации, там, зарплат, состояние дорог, соци... состояние инфраструктуры. То есть, социально... вот такие вопросы социально-экономического толка. С одной стороны, как бы, это, в общем-то, и позитивно, потому что хотя порядка двух третий респондентов говорят, что наиболее актуальные проблемы это вот война на востоке Украины, но, обратите внимание, к ним подтягиваются уже высокие цены на ЖКХ и так далее. То есть, с одной стороны, это позитивный сигнал, что более мирная повестка дня да, получает, получает распространение. С другой стороны, вот эта ситуация дает почву для популизма. И вот именно такая среда, среда хозяйственной повестки дня, здесь хорошо работает популизм. Как и странно, в Украине многие Политические силы этим пользуются. Да, также произошла, вот, как мы называем, дерадикализация повестки дня. То есть, если, возможно, какое-то время назад в Харькове особенно это, это проявлялось, повестка дня, политическая повестка дня была достаточно радикализирована, очень поляриз, поляризована. То есть сейчас происходит некая дерадикализация, да, Происходит некое э, как сказать, то есть умиротворение, ну, то есть более, более мирной повесткой дня становится. И менее радикальной. Более умеренной становится повестка дня. Э, далее и э, последний такой вывод, крайний вывод, который мы хотели с вами поделиться – в общем-то, в Харькове, как и во многих регионах Украины, не удовлетворен запрос на новые лица, не удовлетворен запрос на новые политические силы, не удовлетворен вопрос на новые политические предложения. Обратите внимание, во многих вопросах, которые касаются политических сил, рейтингов и так далее, мы видим порядка 40, а где-то и больше 50% так называемого ЗО. То есть затрудняется ответить. С одной стороны, это говорит, что где-то что люди не определились в своем выборе, а с другой стороны, это может свидетельствовать о том, что недостаточен спектр политического предложения. Это касается не только Хайпа, это касается всей Украины. Вот, так, вот такие у нас есть предварительные выводы, с которыми мы хотим с вами поделиться и готовы ответить на ваши вопросы и поделиться тем, чем, чем мы знаем. Юлия Найкова, Интерфакс Украина. Скажите, пожалуйста, почему среди партий рейсинги, которых вы исследовали, нет партии Дроджини, которая, уже очевидно, будет играть достаточно серьезную роль на ближайших местных выборах? Это первый вопрос. Второй вопрос. А с чем связано отсутствие вопросов по личности мэра, по кандидатам мэра Да, отвечу сразу на второй вопрос. Знаете, мы для себя такой индикативный замер делали по кандидатам мэра, но решили это не, не публиковать, дабы... Ну, во-первых, мы не знаем всех кандидатов, которые будут участвовать. Ну, как, как, как это не очевидно для многих сидящих? Ну, сразу скажем, мы, скажем так, сюрпризов не увидели да, в этом замере. Первый тур или второй тур? А, ну, мы, мы замеряли просто рейтинг. Но рейтинг 50 да, плюс или меньше? А, знаете, не, не, не хочу здесь... Понимаете, рейтинги достаточно манипулятивная технология. Я не хочу сейчас их озвучивать, чтобы кому-то подыграть или кому-то наоборот испортить. Вот. То есть, э, в общем-то, нет сюрпризов для <сех> всех нас э, в Харькове. Вот. Что касается Лидроджини, э, в общем-то, мы э, замеряли партии, которые, которые, есть, ну, э, которые мы замеряем по всей Украине, вот, чтобы, чтобы иметь сравнение. Поэтому вот, Лидроджини пока мы не включаем. Сюда это можно список. было бы еще партию кровь добавить, но где-то ближе к осени мы будем делать еще один замер. И там уже будут эти партии. Да, скажем так, это, ну, это не в рамках э, избирательной кампании мы делали рейтинги. Вот, когда определится уже более-менее состав и забега и мэрского, и партийного, тогда более подробно будем... Под просто ведро, Вы говорили о том, что ниша партии регионов до сих пор не полностью занята, да. мне кажется, что она достаточно большой кусок этой ниши откусит. Да, согласен где-то, но вы знаете, например, такая тенденция, если в пределах э, масштабах Украины, что на эту нишу уже претендуют многие, потом Рыбат-Тевщина претендует уже на эту нишу, на нишу партии регионов. БПП БП, БП изначально был в этой нише, там, не говоря уже о радикальной партии. Да, то есть вот таким популизмом а, вот эти партии пытаются, политические силы пытаются освоить эту, силу, эту нишу. Mm -hmm. касательно вопросов внешнеполитической ориентации, есть ли какие-то выводы, ну, сравнения с прошлыми опросами, какие-то тенденции? Ну, как вы видите, там э, пока преобладает выбор, в внешнеполитическом, э, скажем так, выборе э, преобладает э, свой путь, да, там ну, большинство респондентов высказали за свой путь, не за ЕС, не за ТС. В принципе, такая же картина наблюдается в, э, в центральной и восточной Украине. Вот. Западная чуть-чуть отличается, да, конечно, европейские тенденции преобладают. А, и да, надо сказать, что немного скорректировались э, такие ев европейские стремления, э, особенно жителей Восточной Украины, за последний год, то есть в сторону как бы, своего пути. Нельзя сказать, что есть э, рост популярности там, таможенного союза, да, но вот в сторону своего пути есть некий такой откат. Да. Э, вот об этой тенденции можем говорить, может, если у коллеги есть еще... Откат со стороны э, тех, которые были за интеграцию с Россией? Э, не совсем. Это те, которые поддерживали больше европейский путь. Вот со стороны этой группы есть откат, откат в сторону своего пути. Да? То есть не туда, ни а вот в только... путь. По сути, вот по поводу протестных настроений, интересная просьба, то есть, э, насколько деятельность менялась, изменилась, да, и вот, э, если, чтобы в послезли, то есть, не готовы при Ковчане выходить на митинги, получается, это... а... это... это... очень... это... так? Ну, да, да, народ очень спокойный в этом плане, и готовность, как вы видите, на графике невысокая, сколько тут у нас, 100, Больше почти 50%, почти 46%. В принципе, ничего не будут предпринимать. Можно лишь каждый пятый готов этом участвовать в уйтингах и демонстрациях, а и с ним еще можно прибавить акции протеста, это 8%. И очень низкие, ну, то есть около 8%, только готовы к -то, ну, активным действиям, если вленив с оружием. Да, это такой очень острый, достаточно вопрос, но мы решили все-таки замерить, насколько население готово к каким-то активным действиям предыдущие какие-то были у нас были по восточной Украине по запороже под Николаево Вы знаете вот за последние полгода нельзя сказать о каком-то росте там протестных настроений вот это мы поэтому и констатируем что пока вот нацполитическая на силы как-то задают повестку дня. Есть, и мы констатируем, что в целом по Украине, ну, если говорить в целом по Восточной Украине, не констатируем лавинообразного разочарования, например. Как и в Днепропетровске, так и в Запорожье тоже, скажем так, нету критической массы людей, как готовых к активным каким-то протестным действиям. Uh, точно так же и так, да, ничего особенного, ни больше, ни меньше. Uh, вот. То есть, ну вот, вот такая ситуация. Uh, по поводу рейтинга, по поводу оценки действий Порошенко. Да. Uh -huh. uh, очень существенное снижение произошло, если сравнивать с результатами голосования, с результатами, которые были очень на выбор. Чем это а, ну, Прежде всего, вы говорите про президентский рейтинг, да. Да, или, или одобрение деятельности. Про президентский да. Да. То есть ну, обратите внимание, вот не будут принимать участие, я бы вот эти последние три столбика, самый нижний, другой, не будут принимать участие, и запрещены лица в сумме они дают больше 50%, да, если не ошибаюсь, да, 51%. Если, если как бы нормировать, да мы вам показываем то, что мы получили В принципе, можно было бы нормировать на эти 52%, то есть это надо умножить на 2 вот Все рейтинги практически надо, ну, приблизительно Потому что практически 50, 48% нам дали содержательный ответ Из тех, кто будет голосовать то в среднем там, рейтинг Порошенко порядка 20-21%. В принципе, он такой, ну, по Восточной Украине он точно такой. Mm -hmm. а, дело в том, что и а, вот в межвыборный период, я не знаю, наверное, наверное, это, в принципе, такой достаточный президентский рейтинг. Когда нету компании и нету самоопределения, да, избиратели активно не самоопределяют, то, в принципе, да, где-то просел рейтинг Петра Алексеевича, особенно на востоке Украины, но нельзя говорить о каком-то обальном или о каком-то знаком, значительном, полонообразном разочаровании в нашем президенте. Или... Вот. То есть, в принципе, такая же цифра по всей восточной Украине. Мы видим можно предположить, что на ближайших выборах он бы не выиграл. Возможно. Возможно. вы думаете, кто тогда составил другую конкуренцию? Ну, наверное, второй, <смех> второй наивысший рейтинг, скорее всего. Вот обратите внимание, да, что здесь э, лидер отразленного блока имеет второй Вот Об этом мы можем явно говорить, что за последние, наверное, полгода Значительно вырос рейтинг э, Лиги организационного блока. Как, э, как, в, как в Восточной Украине, так и в Харькове. В принципе, президентского рейтинга не было, он не было делать. Мы, вот, например, по Восточной Украине мы начинали его замерять где-то с мая. Этого года? Да. Даже с апреля, наверное. С апреля. Но это мы делали в других областях в Восточной Украины. Если можно, я еще задам вопрос. У нас в городском в областном совете есть фракция «Коммунистическая партия», которая сейчас называется «Зонарная С учетом э, запрета на деятельность коммунистической партии, вероятно, придется э, менять название. Скорее всего, пойдут, да? Как считаете, с другим названием они смогут пробиться в городской совет? Сложно сказать. Но у нас... Не думаю, что э, смена названия спасет каким-то образом рейтинг. Но пока, вот если учитывать, что э, только 48, э, ну, порядка 52% ЗО, пока все нормально пока не проходит. Правильно, ну, 3,7, да. но если нормировать, то есть здесь это, это все респонденты на ответители. их половина только примет, ну, условно говоря, вот по этой, по этой таблице видно, что половина только примет участие в голосовании. Потому что 7, 7 не будут принимать, 14 отказы отвечать, 20 нет таких. В принципе, вот эти 50%, часть из них наверное не придет, но ну, 100% же. Явки никогда не бывают. В среднем явка по Харькову, ну, зависит, конечно, от выборов, 55-67. Ну, вот, да. ну, тем более. А на местные выборы гряд ли есть? Ну, тем более. Я об этом уже говорю. То есть на, на, на всем распределении они имеют 3,7. То есть если грубо умножить на 2, они, у них пока все нормально. Еще вопросы? Нет, расстроилась. Нет, меня расстроило ответа на главный вопрос. Первый или второй путь? Если да, да, сюрпризов нет, значит, идем во второй. Нет, скорее не было. Так, коллеги, если вопросов нет, возможно, кто-то захочется Алексеем вот, глаза пообщаться. У нас пока есть у многолетия. Благодарим вас, надеемся часто видеть вас здесь делиться каким-то мыслями да, добро пожаловать у нас в сторону времени будет ближайший экспресс опрос опоминики и по отношению к армии приглашения спасибо спасибо